Всем привет, друзья! Появился молодой сервис, который называется you Like, который позволяет нам установить расширение, получать лайки, подписки, просмотры для своего канала. Причем это совершенно бесплатно. Сейчас будем тестировать. Нажимаем «Вход» авторизируемся с помощью YouTube-канала. Это очень удобно. И вот, собственно, мы в личном кабинете. Я здесь первый раз, давайте разбираться вместе. А, добавить задания, мои задания. И 200 баллов нам, кстати, на баланс падает сразу. Мы можем, насколько я понимаю, ставить лайки, дизлайки, ссылка на видео, все действия будут 15 минут, приоритет в выполнение, просмотры, дизлайки, лайки. И вот мы за эти баллы можем купить. То есть мы уже, вот в чем преимущество сразу лайка. Like? ссылка в описании. Вы можете сразу купить просмотры или сразу купить лайки. По-моему, это офигенная история. То есть, вот бонусом эти 200 баллов мы их использовали и купили лайки, и нажимаем «Добавить задание». И, собственно, вот сейчас я думаю, что вся эта история пойдет. Более того, здесь есть а, расширение. Я его поставил для хрома, это мало времени заняло. Вот оно. И мы можем здесь через него добавлять задание. Очень удобно, кстати. Вот мы можем приглашать людей, людей по этой ссылке, можем прямо вот так в кабинете их заходить. Смотрите, в чем интересный момент. Если у нас вот здесь стоит кнопочка «Он», то наш баланс выполняется автоматически. То есть, задания других пользователей выполняются на автомате. Как видите, у нас было 200 баллов, сейчас у нас уже 203 балла, и кто-то в этот момент выполняет наше задание. То есть, в общем-то, вам нужно поставить только расширение и спокойно прокачивать свой YouTube канал. Блин, ну, нормальная тема, нормальная тема. Единственное, что я сразу вам уточню, конечно, хорошо совмещать ю-лайк like и другие источники трафика. То есть, было бы неплохо, например, покупать рекламу у блогеров и параллельно работать с Ю-лайк. Like, но, в общем-то, в общем-то, это прикольная штука. В общем-то, это прикольная штука. И самое главное, поскольку сервис новый, если приглашать рефералов, то будет больше людей. Это прям офигенная тема. Поэтому да, слушай, прикольно. Мне кажется, что для новичков, для тех, кто только-только начинает офигенная тема. Офигенная тема, причем баллы можно передавать, продавать на другие аккаунты. Это довольно круто. Ну, то есть, понятно, что вы сами можете там с кем-то договориться, баллы свои скинуть. По-моему, удобно. И главное, вот мне что нравится минималистично. То есть нет каких-то вот этих вот наворотов, каких-то сложных штук. Все очень вот прозрачно удобно, мне, мне нравится, прям офигенно, потому что обычно, когда ставишь какой-то новый сервис, начинается вот эта куча каких-то, вот, вот разберись, нет, я вот здесь буквально за 2 минуты поставил расширение, и все, и у меня пошло, отличная тема, отличная тема, мне все нравится. Прошло буквально полторы две минуты, и мы уже видим, что 2 лайка нам поставили, баллы у нас потихонечку копятся, при этом мы как бы сидим, просто вот ничего не делаем, а ролики просматриваются в автоматическом режиме. Ссылка на юлай -like есть в описании, успевайте, потому что сейчас это выгодно, сейчас 30% от заработка ваших рефералов вы будете получать себе. Пока сервис новый, всегда рефералов привлекать очень выгодно. Пользуйтесь.